И, и вязники, и вязники туда-обратно, мы тоже 12 берем. Ну вот, 25, да. Давай, давай. Арох! благодарю вас за и совершенствование. Стивен, no, я Давай, давай, давай! давай! сначала, I'm going to О! Yeah. Выходить, выходить И выходить тоже нельзя. Значит, ты... И...